В течение недели Луна растущая, 8-14 лунные сутки, вторая лунная фаза или вторая четверть Луны. Энергии новолуния 30 мая сейчас полностью раскрываются. Это фаза активного внешнего действия. Все идеи, мысли нужно в это время оформлять, то есть работать, ведь просто рисуя карты желаний, далеко не уедешь.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 Сейчас во второй лунной фазе важно сохранить первоначально принятое стратегическое направление и не отвлекаться на второстепенные дела. Друзья, чтобы понять конкретнее основные планетарные влияния периода от новолуния 30 мая до полнолуния 14 июня, а также потенциал недели 6-12 июня 2022 года, рекомендую посмотреть видео о новолунии в Близнецах 30 мая, ссылка в закрепленном комментарии. В любом случае, что бы ни происходило на внешнем уровне, в социуме, государственной экономике и политике, в сфере международных взаимоотношений, жизнь продолжается. Природа живет в своем режиме, люди спешат на работу, строят планы на жизнь, влюбляются и так далее. Это неделя легкого, непринужденного общения, развития бизнеса, активных поездок и перемещений. Благоприятный период. Луна перемещается по знакам Дева, Весы, Скорпион, что способствует формированию наилучших условий для выхода из застоя в творчестве и в жизни. Каждый день насыщен интересными событиями, встречами, знакомствами. Появляется возможность отдохнуть, отвлечься от мрачных мыслей из-за внешней тревожной обстановки. Подходящее время для поиска информации, работы, дополнительных источников дохода. Также это прекрасный период для расширения контактов, вступления в сообщество по интересам, открытия своего блога, проведения и посещения обучающих мероприятий. Венера соединяется с Ураном и восходящим лунным узлом в Тельце. Разнообразие жизни во всех ее проявлениях стимулирует желание к обновлениям, к новым чувственным ощущениям. Меняется восприятие мира, творческое проявление более яркое, неожиданное, люди становятся раскованней, пробуждаются уникальные способности. Также возможен разрыв старых связей, так как многие склонны к поиску новых любовных приключений. Ни в коем случае не отменяйте свою привычную жизнь. Всегда важно держать руку на пульсе своего душевного состояния, так как оно напрямую влияет на нашу продуктивность, способность мыслить и действовать, а также на качество взаимоотношений, которые порой могут стать самой главной опорой в сложные времена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 итак понедельник 6 июня растущая луна в деве входит в знак в 9 часов 22 минуты по киевскому времени Девятый лунный день начинается в 10 часов 58 минут и в этот день хорошо начинать новые дела просыпается деловая и интеллектуальная активность у людей проявляется практичность пунктуальность ответственность внимательность рациональность осторожность это лучшее время для выполнения работы, требующей большой точности и сосредоточенности. День благоприятен для бухгалтерской деятельности, составления отчетов и любой деятельности, где требуется кропотливая и точная работа. Можно оформлять денежные документы, ценные бумаги, банковские счета. Пользу принесет учеба. Энергия Луны покровительствует научной работе, сложным математическим расчетом, работе с вычислительной техникой. Но не стоит в это время принимать важные решения и заниматься глобальными вопросами. Для этого может просто не хватить интуиции и способности предвидеть все события. Вторник, 7 июня, растущая луна в Деве, продолжаются благоприятные тенденции понедельника, 9 лунный день начинается в 12 часов 10 минут по киевскому времени. Это не лучшее время для коротких романтических отношений, но зато есть вероятность завести долговременное взаимовыгодное партнерство. В любовных отношениях, как и во всем остальном, многое определяют детали. Одна фраза или реакция в состоянии все разрушить или наоборот спасти отношения. Аккуратность в словах и действиях должна стать вашим девизом и будет способствовать развитию ваших отношений на длительный срок. Среда, 8 июня. Растущая луна в деве до 18 часов 23 минут, после чего переходит знак весы. Период луны без курса, то есть неэффективный период с 15.08 до 18.23. Десятый лунный день начинается в 13 часов 24 минуты. Нужно направлять свои силы на укрепление отношений в семье, поддерживать семейные традиции и благоустраивать жилище. Сегодня сопутствует удача в имущественных и финансовых делах. Появляется энергия, чтобы выполнить недельный объем работы. Приятно проходит общение на работе, особенно в сплоченных коллективах. Все неприятное быстро уходит. Четверг, 9 июня. Растущая луна в весах. 11 лунный день начинается в 14 часов 40 минут. Один из самых энергетичных, удачных и сильных дней лунного месяца. Время, когда необходима осторожность и внимательность при выполнении любых работ. начитая в этот день, дело необходимо обязательно довести до конца. Не упустите благоприятный момент. Осуществляйте планомерную подготовку к любому делу. Действуйте решительно, особенно в бизнесе или на работе. Ну, или вообще в любых актуальных для вас сферах пятница 10 июня растущая луна в весах период луны без курса с 20 часов 36 минут до 23:40, 40 после чего переходит в знак скорпион 11 лунный день до 15 часов 59 минут соответственно продолжаются благоприятные влияния предыдущего дня Период активной и эффективной деятельности в деловой сфере. 12-й лунный день начинается в 15.59. Вечер пятницы подходит для анализа сферы взаимоотношений. Неважно, это романтическая связь или деловая сфера. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы уладить спорные вопросы, сгладить конфликты, прийти к компромиссам. Суббота, 11 июня. Растущая луна в Скорпионе. Подходящее время для того, чтобы заняться денежными делами и материальными вопросами. 12 й лунный день продолжается с утра. Время накопления, приобретения, изготовления предметов хозяйства. Подходит для работы в коллективе, получения новой информации, закладки новых циклов обучения. 13-й лунный день начинается в 17 часов 23 минуты по киевскому времени. Это время обновления жизненных сил. Луна в Скорпионе способствует концентрации мысли и при этом повышает критичность ума. Лучший период для принятия самых рискованных и серьезных решений. Воскресенье, 12 июня. Растущая луна в Скорпионе. Тринадцатый лунный день продолжается очень эмоциональный период. многие люди проявляют раздражительность и даже агрессивность. Также присутствует склонность к депрессии. Четырнадцатый лунный день начинается в 18 часов 51 минуту по киевскому времени. Укрепляйте семейные связи и налаживайте отношения с близкими, особенно со старшим поколением.